Выбираем квартиры по акции в жилом комплексе «Мерката». Всем привет! Сегодня мы выбираем квартиру по акции в жилом комплексе «Мерката». Я сейчас нахожусь на бесплатной парковке. Даже с первого этажа здесь уже видно море. Вот так выглядит жилой комплекс «Мерката», который состоит из трех корпусов. На территории имеется бассейн, подо мной парковка на 360 машин и мест, которые продаются по 700 тысяч. Зона отдыха, зона для выгула собак. В общем, сейчас покажу вам очень интересные квартиры по супер цене. Сейчас вы видите заезд на парковку, то есть вы припарковались, по лесенке поднялись на гостевую парковку и зашли в свою квартиру. Это мы с обратной стороны жилого комплекса «Мерката». Будут парковочные места, соответственно, бесплатные. Там вверху еще котельная и поговочная зона. Сейчас сверху покажу. Ай, какая красавчик! Вот так это все выглядит с восьмого этажа. Лифта 2. они уже установлены. Это 34,8. Смотрите, она с предчастовой отделкой. заводка электрики, сантехники, само собой. Вот. Стяжка, штукатурка, белые стены. Выделен санузел. Это мы на восьмом этаже. И выход на балкон. Куда выходить не буду. Такой чудесный вид. Это разлетайка 62,9. Смотрите, сколько окон. Ну, с видами, сами понимаете, здесь проблем нет, раз уж из парковочных мест, чудесный вид, что тут говорить, по восьмой этаж. Санузел, еще одна комната, классная планировка, Развитаечка. обалденные здесь виды. Пишите в комментариях свои впечатления, по ценам, звоните, все расскажу. Это 37 метров с таким видом. 66,8, смотрите, она уже распланирована. Также предчастовая отделка. Здесь можно сделать санузел или кладовку. Справа То же самое. Ну, либо сделать просто раздельный санузел. Смотрите, вот это помещение можно поделить на две части, либо оставить это огромный такой хороший, да, кухня-гостиной с выходом на балкон с кованым перьем и здесь будет витраж. То есть это все будет витражом. Здесь стекленное, смотрите, какой потрясающий, просто здесь вид. Внизу бассейн, там парковочные места, красота. И еще одна комната, еще одна комната, светлажное остекление. И смотрите для сравнения такая же, но без отделки, просто вот для сравнения. Они зеркальные, то есть это соседние квартиры. Напоминаю, что такая у меня есть на четвертом этаже просто по супер цене за 7,5 миллионов настройщика минимальная цена 940 на сегодняшний день. А это разлетайка третий стояк, которая 62,9. Уже смотрите, она тоже уже в чистовой отделке. Посмотрим какой тут вид из окон. Вид будет на прогулочную зону, на парковку. Вот он санузел с окном. И смотрите, это помещение делится еще на две части, то есть это кухня и спальня. То есть это другой торец. Другой торец дома. М? Как вам? Смотрите, 46,1 тоже. Придчастовая отделка, стяжка, штукатурка, разводка электрики, сантехники. по акции. Санузел совмещенный. 46,1. Видите, сколько работ сделано. Здесь будет балкон с коваными перилами. Чудесный вид. Все, уже разводкой под розетки и под радиаторы. Все есть. А здесь будут витражные окна. Обратите внимание на эту квартиру тоже. Она 61,4 площадь. Самая недорогая квартира от застройщика. Санузел можно тут сделать, санузел можно сделать справа. По 127 от застройщик Это получается почти 7 7800. А у меня по 112 на четвертом этаже. Это квартира без балкона, а у меня с балконом. За 7500. Чувствуете разницу? 127 и 112. Вид на бассейн, на море. В общем, звоните, пишите. У меня всегда для вас... Найдутся интересные предложения.